Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор очень классного, мега-крутого заказа от Фаберлик. Вот такой пакет я сегодня принесла с пункта выдачи и села быстрее вам отснимать обзор предлагаю начать обзор с вот этого вот кремушка это новинка океаном серия я взяла девчонки именно крем пробуждающий крем для лица мне очень интересно как он будет работать и прям я уверена что рука к нему будет тянуться крем снежной шелковой текстуры содержащий комплекс ингредиентов мирового океана замедляет проявление признаков возраста технологии оптического рассеивания света создает матовое сияние вот это круто если это так и стирает следы у усталости. Так, артикул этого крема 0940. Здесь у нас 50 миллилитров. Давайте скорее его откроем. Мне не терпится его прям потестить. Смотрите, какая красивая коробочка. Здесь еще написано об этой линейке. Так, внутри лопаточка у меня была просто в коробке. Я вроде видела у девчонок, что она была в баночке. Нет, здесь просто в коробочке лежала. Вот такая красивая матовая баночка. Сроки 25 января, но и свежайший, потому что новинка, естественно, да, крышка матовая, надпись вы, выбита. Так, все зафольгировано, девчонки. Открываем, открываем. Очень интересно. Слегка зеленоватый кремушек, довольно густой консистенции, видите, да? Я сейчас вот это все с крышечки возьму, с вот этой фольгированной. И мы с вами попробуем нанести. Я предварительно очищу лицо сейчас, потому что на моем лице есть дневной крем. Тоника, мы будем пробовать. Так, девчонки, так, я чистила свое лицо, давайте скорее попробуем его нанести. Так, сначала покажу на руке, поближе, да? Вот, как он выглядит. Вы знаете, такая текстура легкая, легенькая. Смотрите, как легко распределяется, да? По коже, вот. Распределяется легко. Запах. Знаете, на что похож запах? На новый вот эти гели для душа, у меня, кстати, тут тоже есть, который с мимозой Здесь вот это есть. Нотка зелени, но совсем не ярко выражено, То есть не бьет в нос, запах абсолютно и очень быстро выветривается. То есть такой вот деликатный, деликатный, еле уловимый. Запах не голубой, знаете, такой свежести, а зеленый. Похож а немножечко одушка. С вот этой штучки буду наносить сейчас с вами. И посмотрим, насколько он действительно отличает заявленным функциям. И мне очень важно на самом деле матовое сияние. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть, девчонки. Матовое сияние – это круто. Наносим его на все лицо. Он легко очень распределяется и прямо вот под пальцами чувствую быстро впитывается. Здесь не питательная основа отнюдь. Мне кажется более питательная основа у нас будет. Смотрите, он такой хоть и густоватый, но не питательная основа нет. В маске, скорее всего, она будет. Здесь крем легкий. Он легкий и быстро распределяется и хорошо и быстро впитывается. Так куда еще добавить? Видите, вот он где нанесла уже до этого, он уже впитался. Я очень надеюсь, что это будет работающий крем. И действительно, для тех девчонок, у которых есть там мелкие мимические морщинки и так далее, он будет спасением. Я надеюсь, потому что цена не бюджетная совсем, да, совсем не бюджетная. Он у меня вышел, получается, 799 рублей со скидкой 20%. А в каталогах, если вот, да, кто занимается клиентом предлагать за 999, мало кто, я думаю, согласится каталожные кремы брать за такую цену. Так, девчонки, что могу сказать? Действительно легкий продукт. Действительно есть матирование, но в то же время хорошее, очень хорошее увлажнение. Это чувствуется по коже. Мне кажется, она действительно как-то стала свежее Не знаю, напишите, девчонки, свое мнение. Как-то посвежее, слегка заматировалась. На лбу вот еще не впитался, здесь везде уже впитался. Сейчас, пока на данный момент, я чувствую увлажнение. И легкую матированность, Но сияние, в принципе, как вы видите, тоже есть небольшое, да? Все равно. То есть это не тот крем, который будет наглухо матировать, да? Но в то же... мне нравится эффект, мне нравятся такие крема. Потому что обычно работающие крема, вы знаете, девчонки, особенно питательные, они все равно оставляют какой-то жирный блеск. Если этот крем работающий, и у него после него такой эффект, он идеально будет, девчонки, как база под макияж, я прям это чувствую. Увлажнение классное. Если есть у кого-то шелушение, я уверена, что этот продукт будет их убирать. А крем у нас еще, девчонки, должен замедлять процессы старения и а, на клеточном уровне воздействовать на клетки, которые уже вырабатывают какие-то токсины, стареют, да, и как бы гасить этот процесс. Я надеюсь, что так и будет. Буду пользоваться, девчонки, на ежедневной основе стараться этим продуктом. И спустя какое-то время обязательно в Инстаграм оставлю свой полноценный отзыв. Пока, вот смотрите, как выглядит кожа. Мне кажется, немножечко цвет что ли выровнялся да потому что у меня вот здесь вот всегда покраснее как-то чем вот по периметру Пока классно, мне нравится. Кожа такая мягенькая-мягенькая, хочется прикасаться. Хороший, достойный продукт. Оправдывает ли он себя, докажет только время. Девчонки, милые, никогда бы не взяла такие маски, если бы не вы, если честно. Потому что я сейчас от тканевых масок вообще отошла, потому что это не бюджетно. Да? 179 рублей в каталоге, если не акция. Сейчас акция 119, со скидкой там 90 с чем-то она обходится. Это дорого для одноразовой маски. Я считаю, очень дорого, потому что в тубе хорошую работающую маску можно взять за 100 с чем-то рублей. Укрепляющая масочка с коллагеном. Ее артикул 0461. И я взяла с витамином С. 0,460. Вот она как выглядит. Я надеюсь, что здесь лекала будет поменьше, чем в прошлых тканевых масках. И, девчонки, каждую эту маску написано «нужно смывать водой». Мне это не очень нравится, но, в принципе, нужно смотреть, как кожа ваша реагирует. А если она не требует смывания, как бы, да, вы не чувствуете липкости или дискомфорта, то и не надо ее смывать. Значит, здесь у нас витамин С. Девчонки, я сейчас, конечно, открою вам, покажу, но делать совершенно ее некогда. Я обязательно сегодня сделаю эту маску вечером, потому что она ну, уже открываю. И а, выложу фотографии, напишу подробный отзыв в Инстаграм. Так что, кто не подписан, проходите. Так, я уже чувствую, что здесь вот много пропитки. А, запах у маски с витамином С шипровый. Я не люблю шипровые ароматы, но мне не принципиально. Если она работает, здесь очень много сыворотки, девчонки. Как бы вам показать? Вот с самой маски капает. И сколько там еще, видите? Вон, ее прям много там на дне. Поэтому, в принципе, можно оставить. Можно подкупить где-то маски тканевые сухие. Раньше они были фикси, сейчас вот тоже не могу их найти. Хочется очень. Я прямо ее сейчас отожму и покажу вам лекала очень много сыворотки мне кажется раз на 10 хватит можно ее даже куда-нибудь перелить в какой-нибудь маленький флакончик и потом пользоваться именно как сывороткой так ну раскрывайся смотрите девчонки лекала она полупрозрачная она тоньше чем предыдущие маски но не такая как мы тоже видим на просторах интернетов да, которая прям совсем тонюсенькая да она такая средняя по лекалу девчонки но ну, я примерю сейчас смотрите на мое лицо в принципе как раз у меня не маленькое лицо, да? Вот видите, она уже как та маска не выступает за уши. То есть, в принципе, на мое лицо как раз нормально. Так что сегодня буду вечером, девчонки, делать тогда и пост инстаграм обязательно пишу. Прям шипровый-шипровый аромат. Хорошая акция в этом каталоге на пасты детские. У меня 3 плюс яблоко, нам нравятся они очень. 23,58 код и 50 мл. Они приходят зафольгированные. Мне нравится, как эти пасты очищают зубки. В общем, к ним, к детским пастам никаких нареканий. Это вот такая вот слегка подкрашенная да, кораллового розового цвета. Пахнет зеленым яблочком, несмотря на то, что такого цвета. Очень вкусненько. Ребенок их обожает. И у нас всегда есть запас. Пока цена хорошая, взяли еще одно. А водный освежитель антитабак. Водный спрей освежитель взяла для своей знакомой. Артикул 113.29. Мне очень нравится именно этот. Хорошо, что он появился в каталогах. У него приятный цветочный аромат. А, знаете, вот чем пахнет? По мне, я даже немножко тюльпанчика здесь чувствую нарисован почему-то лайм здесь, но он не кислый, он цветочный, но не зеленый, вот знаете, такой невесенний. В принципе, хороший аромат, один из самых удачных у Фаберлика, и поэтому почему бы и да. Следующий продукт я вам показывала уже, по-моему, в предыдущем заказе, это дневной крем для лица кислородный баланс. У меня девочка с комбинированной кожей попросила какой-то матирующий крем, и так как Фаберлики матирует только он, я, естественно, предложила его. Мне нравится, я сейчас на дневной основе им с удовольствием пользуюсь. Артикул 0272. Девчонки, кому совет? этот крем у кого кожа жирная комбинированная подойдет идеально он действительно матирует из этой же линейки ночной крем он увлажняет он не матирует а вот дневной крем он просто потрясающий я его беру не первый раз и особенно сейчас на весну на лето я думаю что он у меня будет прям вот стоять в первых рядах потому что кожа а летом становится более жирный да, с приходом тепла поэтому рекомендую девчонки присмотреться обладательницам жирной комбинированной кожи очень хороший матирующий эффект которого хватает но ну, часов на 4 5 точно не знала что? здесь куда свои купоны девчонки заказала средства для ежедневной интимной гигиены пусть будет в запасе артикул его 1640 и оно мне нравится гораздо больше чем мус. Мус вызывает сухость вы знаете сухость и дискомфорт а я сначала его отменила, отложила думаю потом может быть как пенку для умывания использовать и попробовала кстати ничего нормально вот а сейчас вроде вернулась уже такого раздражения нет как было вначале но все равно какой-то вот дискомфорт после вот этого средства такого не было так что я имейте в виду, девчонки, мусс и сушает а, а, слизистую кожную покровы, да, я не рекомендую его к покупке, а вот это средство идеально. Из так линейки Faberlic Expert а, Фарм еще у меня в заказе вот такая паста зубная 200 ⁇ Артикул ее 1.633, один из самых удачных вариантов зубных паст в этой линейке. Много поклонников именно у пасты 200 ⁇ Она хорошо пенится, хорошо очищает. Я не люблю эти пасты, не экспериментирую с ними. Вы, кто давно меня смотрит, знаете почему. Как бы поэтому это вот она всегда берет и она довольна мне к сожалению они не подходят и ей же уходит вот такая черничная тушь фаберлик это у нас линейка новая, как называется, девчонки? Я даже не знаю. А, вот Miss Girl. Сейчас они назвали, но на самом деле мы все знаем, что это тушь Very Berry, просто с другим названием. Абсолютно такая же, идентичная упаковка, идентичная кисточка, силиконовая, очень хорошо прокрашивает, замечательно подкручивает, удлиняет. Но она все равно немножечко хуже, чем новая тушь малиновой из линейки Glam Team, которая у меня сейчас на глазках. Мне девочки в Инстаграм пишут, и везде фото выкладываешь, когда что за тушь, что за тушь, такой эффект. Вот это так тушь, вторую уже пользуюсь, скоро буду заказывать третью и даже не рассматриваю девчонки никаких других вариантов. Мы эту тушь тоже с вами сейчас скроем. Кому интересно, я покажу. Кто не видел тушь в Берри, потому что это мои хорошие знакомые заказ и она разрешает мне. Так, девчонки, сейчас этикеточку отодвинем. Так, этикеточка. Смотрите. Вот как выглядит эта тушь. И она, вы знаете, такая сине-сиреневая. Камера немножко делает ее синее, да? Кисточка, видите, в какой форме? Она подкручивает действительно по цвету. Давайте с вами пройдемся по цвету. Когда рисуешь по руке, вообще ничего не видно. Как ни странно, да? Ну вот на конце сейчас что есть, я вам покажу, какой цвет. Вот, да? Такой сине-сиреневый цвет. Красивый. У меня вот знакомая именно любит как раз а, такие оттенки. Она еще не раскрасилась. Она довольно густая, да? Прям такая густая, я бы сказала. Вот. Ну, надеюсь, понравится. Если это Вэри Берри, а это Вэри Берри, то это достойная тушь, она действительно достойна внимания. Даже кисточка здесь супер. наконец здесь в каталоге появилась моя любимая разогревающая маска против впадения волос. Это тоже эксперт фарма, девчонки. Артикул ее 8349. Мне безумно нравится этот продукт. Я взяла тоже по купонам, что-то за 100 рублей, по-моему, мне вышло. Купон на самом деле, у меня были все бесполезные, ни одного денежного приза, ничего там за рубль. Ну, вообще бесполезные, максимум там, по-моему, 55% скидки из 7, из 8 купонов. Поэтому я даже некоторые и пользовать не стала, Yeah. <sighs> Я люблю пользоваться этим продуктом, мне нравится от него эффект, волосы растут быстрее, но я параллельно сейчас вот добила, у меня был спрей-активатор густоты волос, было масло ботаника, и то есть я вот эти три продукта чередую. У меня, девчонки, быстро очень растут волосы, то есть когда я даже красилась в блондинку, да, у меня за неделю отрастало, наверное, полсантиметра, а то и больше, и уже видны были корни. Я чередую их, не особенно часто, да, но хотя бы раз в недельку вот эту масочку наношу на кожу головы, одеваю шапочку и хожу с ней или сижу в ванной, до того момента, пока она греет. Как перестает греть, а греет она хорошо, я смываю эту маску, дальше мою голову привычным способом. Рекомендую, девчонки, хороший продукт. Очень достойный. Взяла, по-моему, по купону еще, чтобы дабы использовать вот такой парфюмированный гель для душа инкогнито. У меня любит этот аромат очень свекровь. Думаю, пусть пригодится в комплект с каким-нибудь подарком к 8 марта а, или на любой другой праздник, на день рождения скоро. Вот, пусть будет, это ее любимый аромат, поэтому да. Себе взяла, говорила вам, что буду брать из новой линейки гелей для душа солнечную мимозу. Девчонки, мне безумно понравился этот аромат. Артикул этого геля 2532. Инкогнито вам не сказала. 83,17. я вам по-моему маску не сказал тоже до да? 83 49 разогревающая маска и тушь я вам не сказал девчонки что со мной сегодня артикул 5761 вот мне понравился очень этот гель для душа больше всех из трех потому что сиреневый он шипровый тюльпан неплохой сейчас его пользую активно а мимоза она прям весенние зеленая действительно солнечная освежающая вот хочется такой продукт весной именно чтобы был в арсенале вы знаете, как я люблю, и наверняка вы тоже запах свежескошенной травы. Это просто какой-то кайф. И вот здесь есть эти нотки, и только за это я, наверное, буду брать и брать постоянно, если это у нас не лимитки, этот гель для душа. Он восхитительный. Девчонки, Но... у меня много очень одежды в заказе, и я вам а, сниму ее, наверное, в следующем видео. Сегодня у нас среда, да, в пятницу, тогда выйдет видео с одеждой. Я все замерю с метром, чтобы э, не как в предыдущем, да, вот это все было вот так вот. А мы с вами все замерим по сантиметрам и посмотрим совпадают ли размеры или как. Там и для меня есть одежда, и знакомые у меня заказ очень много одежды, которую вы не видели а, в прошлом показе мод, так скажем. А в этом заказике что у меня еще? У меня еще, девчонки, порошочек. Целых два ложку себе взяла. Один универсальный, один альпийский луга. Себе, себе наверное, альпийский луга оставлю. Артикул его, так, у нас где-то сбоку писался, 322, а который у нас универсальный без запаха. Так, 300 20, то есть 320, да, 5 цифр. Я себе, наверное, с запахом оставлю. Я люблю, когда на одежде и на постельном белье остается аромат от стирального порошка. Знаю, многие девочки не любят. Если не любите, тогда вам вот этот. Вы знаете, как я отношусь к порошкам Faberlic из видео, да, двадцатка худших продуктов. Если кто не смотрел, оставлю ссылочку на это видео а, но эта формула новая и мы ее на пункте выдачи протестировали как только могли на ткани а, по сравнению с другими там двумя порошками очень известными на даже брали тысячу рублей и углаздали ее так что ну, вот, справлялся со всеми своими задачами только вот этот порошок и я решила что в новой формуле девчонки я его просто обязана протестить и не смогла не заказать здесь что обновлено Умная формула распознавания сложных пятен против жира, мороженого и многих других. Я не все сейчас вспомню, девчонки, но вот так хотя бы в общих чертах расскажу, чем он стал лучше. Теперь этот порошок отстирывает все пятна при 20 градусах и на быстрой стирке. Проверено. Я скоро в ближайшем будущем обязательно выложу вам видео, где мы его тестили. Очень подробная и просто потрясающая. Я была вот действительно девчонки, в шоке, в полном шоке и не смогла не заказать себе его. Так, формула умная против пятен сказала, а, и он у нас теперь гранулирован. Гранулы настолько как бы созданы точно, что э, при э, процессе стирки, когда вы насыпаете, открываете упаковку, если вы аллергик, астматик, эта гранула никогда не распадется на прошок, на пыль, и вы не вдохнете его. То есть если у вас прям тяжелые формы астмы или э, есть в доме аллергики, ничего. Так что вот так, девчонки, здесь 800 грамм, одна пачка этого порошка приравнивается к 3 килограммам обычного, а на стирку достаточно вот этой ложки, и то, мне кажется, много, это при а, полной загрузке машинки, да, барабана. 40 грамм здесь в одной ложечке, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, можно применять также для ручной стирки В общем, я буду его девчонки тестировать обязательно поделюсь своим мнением в том числе и в инстаграм видео видео как мы его тестили вы скоро увидите на моем канале надеюсь оно тоже будет для вас полезным ну это вроде все одежду оставляю на следующее видео а то и так получится очень долго и затянуто надеюсь что была вам полезна если это так обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всех люблю целую до следующих видео до следующих встреч